Казалось бы, буквально недавно говорили про SEO под Google, а он все не успокаивается. И вот снова набросил новостей на ну подумать. Тут вам и про робот, и про метатеги, и про дублированный контент, и даже про ключевики в URL. Ну что, рассмотрим все это? Начнем с давно забытой темы. Связка URL и ключевых слов. Но сколько уже было оговорено, что не работает ключ в URL. Ах нет, всегда найдется умник, который заявит, нужно делать ЧПУ. Чего-чего? Спрашивает оширашенный заказчик. Человека понятный URL. Важно, ответит сеошник, чтобы человек, глядя на адрес страницы, понимал, где он находится. Серьезно. Акстись, родимый, вспомните себя, как часто вы вчитываетесь в адресную строку, что вы на самом деле думаете, что посетитель будет читать, что вы там наваяли в своем урле, и пытаться это запомнить, а Google с Яндексом, найдя вхождение ключевой фразы в адресе, сразу же чудесным образом вознесут ваш сайт на первой строчке выдачи, и сколько бы ни говорил тот же Яндекс и Google, что предпочтение дает более коротким URL, что метрика качества вхождения ключа в адрес страницы не работает уже очень давно, адепты, секты, свидетелей ЧПУ все не переводятся и переносят в жертву своим верованием здравый смысл. Запиливая на сайт вот такие урлы, ну как же, сам Мэтт Кац сказал в комментарии, в блоге, что теоретически это может помочь. А ничего, что это было в 2006 году. И не смущает сам текст комментария, что нет утверждений. Все, хватит, не работает. Джон Мюллер в очередной раз подтвердил, что это не работает. Как же он устал это повторять раз за разом? Структурированный URL – это хорошо. Делать из URL -а кладовку ключевиков – это плохо. Ключевик в адресе может помочь только в одном случае, когда в документе больше ничего нет. А это для нормального SEOшника. Только один случай – изображение. Но про это мы уже поговорили здесь. Ох, надеюсь, этот вопрос закрыт, и больше мы к этой теме возвращаться не будем. Хотя. И мы переходим к контенту. Почему же скопированный текст может обходить оригинал в ранжировании? Ответ Джона Мюллера. Если владелец сайта заметил, что его контент был опубликован на другом сайте без его разрешения, на один из вариантов действий может быть подача заявки на удаление контента из результатов поиска в связи с нарушением авторских прав. Если заявка будет одобрена, то Google удалит страницы со скопированным контентом из выдачи. Если же скопированный контент постоянно ранжируется выше оригинала, то это может указывать на проблемы с качеством исходного сайта. Google сам решает, какому сайту доверять, как источнику, исходя из общей оценки качества сайта. Так что, ребята, если кто-то у вас украл контент и при этом висит выше вас выдачи, бегом анализировать весь свой сайт, с ним что-то не так сильно что-то не так и анализируйте весь сайт, а не, как обычно, ту страницу, с которой украли контент. Ссылочку на подтверждение найдете в описании под видео. И вот постепенно мы добрались до метатегов, в частности, для robots. Кстати, напомним, что десалу в robots.txt для гугла лишь просьба, так сказать, рекомендация. Поэтому, если хотите закрыть страницу от индексации, обязательно пропишите metaname NoFollow. No Но MetaRobots умеет не только запрещать. Например, при помощи его можно указать длину отображаемого сниппета в символах. Вот такой конструкцией мы ограничим снипет 20 символами. А так можно задать максимальный размер изображения, которые могут показываться в результатах поиска для страницы. Или, например, ограничить длительность ролика при показе на странице выдачи. Как это все скомбинировать и что еще можно сделать с MetaRobots, смотрите ссылки в описании под этим видео. И настоятельно рекомендую вам обратить внимание на HTML-атрибут DataNoSnippet для элементов Span, Diff и прочих, с помощью которых можно запретить использование их содержимого для показа в рамках текстового сниппета в результатах поиска. Например, чтобы случайно вместо продающего текста не вывелось, например, меню или еще того хуже, футер. И еще следите за справкой. Ибо Google задумался переработать документацию по robots.txt и директивам MetaName Robots. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!